мамчика бам мамчика -бам, -бам, бам Всем привет, я ДМ, Дашка Мариева. И это мой видеоблог Это не первый мой видеоблог а Даже третий Первый и второй были полным говном И сейчас я тоже не надеюсь на сотни просмотров Я знаю, что больше двух просмотров на каждом видео у меня не будет Подписчиков больше одного тоже не будет Будет подписана только моя подруга. А... Я насмотрелась Кейт Клэп в последнее время. Я в восторге от нее. Она восхитительная девчонка. Круто и интересно рассказывает. Я по сравнению с ней реально лошок. Вот. А... Меня бесит в себе, что я постоянно смотрю не на камеру, а куда-то туда. А своих видео я буду копировать Клэп, да я знаю я без этого не смогу вот но ну как бы не будет такого что я только только буду то рассказывать что говорит катя вот ну такое вот как у меня будет веселой пятницы влоги киномашка, потому что своей фантазии мне не хватает, да простит меня Кейт Клэп. Да, это реально неприятно. ничего. я э, признаю, что Кейт Клэп лучше, и что равных ей нет, и что я лох, лох и все. Я... Зачем мне нужен видеоблог, спросите вы, да, для того, чтобы излить душу, так сказать. Я рассказываю, это... Само себе, как бы, никто меня не смотрит, не будет смотреть. Так я высказываю свое мнение, высказываю все, что произошло со мной. Я знаю, что никто не смотрит, но на душе становится легче. То же самое, что в Твиттере я м -м, пишу записи, но в основном меня, кроме моих друзей, как бы никто не читает. И, э -э не знаю, как будто бы сама себе. Всем спасибо за знакомство. Пока!